Физиология – это лечение движением. Дословно, если лечение – движением, правильным движением. То есть в течение жизни мы приобретаем определенные двигательные стереотипы. То есть если мы маленькие бегали, там, лазили по заборам, прыгали, скакали там, на велосипедах, то с возрастом мы привыкаем сидеть, машина, кресло, компьютер, все, и тело, оно начинает перестраиваться. Это называется двигательные стереотипы. И у нас теряется подвижность в суставах и в теле, и мы свое тело перестраиваем, начинаем сутулиться, прихрамывать, наклоняться, одно плечо ниже, другое выше. И чтобы выровнять вот эти вот вещи, и вас научить двигаться в пространстве правильно, вот этот аппарат, он для этого и изобретен». Аппарат Хьюбер – это универсальный тренажер. За счет того, что аппарат меняет скорость, амплитуды и направление движения, работают межпозвоночные мышцы. Именно они стабилизируют мышечный корсет, держат мышечный корсет. Все остальные мышцы – они вспомогательные, то есть они позвоночник не держат. Поэтому вот эти межпозвоночные мышцы, именно они держат осанку и дают красоту всей фигуры. Аппарат – он тебе выгибает спину обратно, заставляет работать. Сейчас не сутулишься. Как у тебя чувствовал в грудном отделе? Чувствуешь, двигается. Дискомфорт такой небольшой. А потому что вот эти мышцы и вот эти позвонки, они отвыкли двигаться и работать. Ноги ставим на три. Руки отпускаем. Сейчас поставлю побольше скорость. Дело в том, что я очень много времени провожу за компьютером. Порядка 10 часов в день. Соответственно, нужно двигаться. А данный тренажер Хьюбер, вот он помогает разминать абсолютно все мышцы а, тела. Аппарат за 10 около 80 мышечных цепей. То есть, есть мышечные группы, допустим, взять ноги. Если мы садимся в тренажер, то мы качаемся на ноги, то мы качаем только ноги. Если, допустим, мы качаем руки, то там качаются только руки группа мышц. Здесь работают мышечные цепи. То есть сверху донизу тело прорабатывается. За счет чего человек очень быстро худеет именно по энергозатратам. Он эффективнее, чем тренажерный зал. Это приблизительно... Если в машине включить кондиционер, печку, свет, магнитофон, все вот это, вот бензин уже будет больше сжигаться. Такая же система вот здесь. Вот просто все тело практически работает именно мышечные цепи. Если здесь человек тренируется 30-40 минут, то это равносильно по калорийности, по энергозатратам где-то 3-4 часа в тренажерном зале. Здесь мы еще работаем с цифрами. Когда мы работаем с цифрами, она идет обратная связь. То есть мы можем давить и регулировать, с какой силой мы даем и с какой тянем. В тренажерном зале мы этого не сделаем. С такой позиции тянем на себя. Здесь должны гореть цифры 3. Это прикольно. Сейчас будет 5-6, потому что тянешь попой, даже 12. А вот если ты будешь выранивать, чувствуешь, уменьшаются цифры, увеличивается нагрузка на ноги. Понимаешь? И вот у тебя мышцы начинают работать по кругу. Вот будет тройка, вот так вот, туда ближе попой. Вот. Я чувствую, что когда я стою на этом тренажере, работают практически все мои мышцы: мышцы спины, плеч, рук, ног, таза. В общем-то, все с головы до ног. Фитнес и тренажерный зал. Это маленечко другое направление, это спортивное направление. И там более уходится на спорт, на тяжести, скажем так. На физическую нагрузку направлено. А здесь идет нагрузка, наоборот, через расслабление. Мы занимаемся для того, чтобы мышцы расслабить. И за счет этого они работают. Именно, допустим, что касается мышц спины – они и так в гипертонусе, а в спортзале мы их еще и закачиваем в добавок. То здесь мы идем от обратного. Мы за счет работы, за счет того, что начинаем двигать позвоночник, мышцы вот эти расслабляются. Мы же, когда приходим к массажисту, мы же их расслабляем. Вот мы их здесь расслабляем, а в тренажерном зале мы их напрягаем. Мы наоборот добиваем. А если у человека проблемы со спиной, он еще идет в зал, она у него будет только увеличиваться. если человек не понимает, что он делает в тренажерном зале именно через железо. Он опять себя закачивает, он только делает хуже. Нужно надо сначала расслабить. Для чего спортсменов профессиональных? У них массажисты, релакс, баня, сауны. Но это все а, пассивная нагрузка, а здесь она идет активная. Они просто работают. Этим мышцам движения им нужно маленькое, короткое. Сравниться с тем, что если ты на штанге повис и висишь на ней и тянешься, то такие ощущения, потому что начинают сразу мышцы все выпрямляться. Или тебя выпрямляет кто-то. То есть, допустим, массажист, он может тебя выпрямлять. Все-таки или в пилатосе, когда тебя растягивают, то приблизительно такие ощущения. Но поскольку платформа начинает двигаться, то у тебя начинает тело двигаться, и у тебя не только верхняя часть тела, разумеется, но еще и нижняя. То есть все в общем в полном движении, поэтому эффект, в общем, гораздо лучше, чем какие-то другие упражнения. Первая задача, которую решает Хьюбер, это на двигательный аппарат. То есть мы двигаемся в пространстве, мы убираем травмы, если они присутствуют, болеют колени, руки, суставы, тазобедерные и так далее. Мы решаем эти проблемы, решаем проблему осанки, ну и всего двигательного опорного аппарата. Улучшается кровообращение, улучшается э, ритм сердечный, потому что он даже показан, у кого повышенное давление, у кого сердечные проблемы, он показан, потому что здесь... Нагрузка считается она мало то есть не повышается давление, не повышается пульс, не вырабатывается молочная кислота, как бы человек комфортный. Лучше идет кровоподача в голову, головному мозгу, за счет этого уходят голову, ходят головные боли, человек лучше спит, лучше себя чувствует. Бич современного человека – это сидячий образ жизни. Бывают проблемы у мужчин и у женщин, проблемы с малым тазом, то есть кровообращение. Она отвечает за либидо, то есть это не значит, что именно за половую активность, вообще за общее состояние, за работоспособность. Как не поставишь на парочку бюро человека, всегда работает малый таз. Улучшается работа внутренних органов, печени, почек, кишечника. Опять же, притекает кровь половым органам, улучшается у женщин цикл. И немаловажно, что повышается либидо. То есть половая активность, и не только и вообще работоспособность. И это очень как бы, важное, что для женщин, что для мужчин. Ну, скажем так, очень важный и положительный момент. Просто люди становятся реально активнее. Вообще нужно двигаться. Дело не только в хьюбере, дело в человеке. Если человек он здоров, он и красив во всем. Вот, поэтому нужно как бы двигаться. Это не обязательно должен быть Хьюбер. Это любое движение. Просто Хьюбер вам поможет а, в разы. Он ускоряет и быстрее, и эффективнее, чем тренажерный зал. Хьюбер решит очень многие проблемы а, в движении, в жизни, в эмоциональном настроении. Просто нужно прийти, записаться на Хьюбер и работать под наблюдением опытного специалиста.